Дорогие друзья, вы смотрите легкий понедельник из Алаза Днепровской, и сегодня, по моему скромному мнению, наверное, один из самых легких понедельников в году пред Не знаю, вы согласитесь со мной или нет, для вас не так. Ой, ты знаешь, судя по тому, что мы все переживаем, да, и что происходит в Украине, и какие треши сейчас нас окружают, да? И при этом, что приближается Новый год, это пространство такое, знаешь, волшебства, какой-то сказки. И я знаю, как ты не очень любишь астрологию, но тем не менее, 21 часа солнцестояние и там такой коридор, прям коридорище вот этого самого такого, знаешь, как будто портал открывается и можно действительно… Вот эту самую сказку ощутить, принести в свою жизнь. И знаешь, мое отношение какое? Да. Вот назначаю его легким понедельником, и значит он таким будет. Все в наших руках, и состояние ⁇ это действительно то, чем мы можем управлять, чтобы не было вокруг. Но я предлагаю сегодняшний квант все равно как-то посвятить уходящему году. Как вы к этому отнесетесь? С удовольствием, тем более, что ты уже был в поле квантового скачка и уже даже начал подводить итоги. Не знаю, да -да. продолжил ли ты, потому что знаю, что у тебя не было света, не было возможности присоединиться полноценно. вот. Ну, я с удовольствием, конечно, давай. Да. Будем подводить итоги. Давайте, да. Выбираем, да. Эм, и задаем квант. И пусть он как-то нас наведет. Да? Вот она книга. Вот она, разные тут странички. Итак, давайте вот так. Что же это за квант? Сейчас посмотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он. Ну вот он, наш квант. Квант «Возможности». Это, конечно, возможности. возможности. Это про, про прошлый год или про будущий? Я про прошлый год веду. Я точно знаю, что это связано, потому что... Подведение итогов всегда служит расширению возможностей. Всегда. И если мы… Эм, один из первых вопросов, который я предлагаю нашим эм, зрителям, это какие возможности вам открылись в этом году? Вот так можно подвести итоги года? Вот так Какие возможности? Да, казалось бы, возможности это что-то будет, а мы можем подвести итоги, используя этот квант. Какие возможности вам открылись? Вот э, э, знаю, как ты не любишь от меня вопросы, Игорь, но вот самая главная твоя личная возможность этого года. Слушайте, но э, как раз перед войной у да, меня было такое состояние, опять же, благодаря коучингу, э, что я понял, куда мне нужно двигаться, прям четко осознал. И с войной вот те то, что меня сдерживало, как знаете, как пелена, пелена какой-то, холодный душ, да. И в этом плане меня освободило в моих там сомнениях и так далее. Реализовать их сложно в нынешних условиях, да, начиная опять же от отключения интернета и света. Но тем не менее вот для меня этот год год ну, такой основополагающего да, решения, как мне кажется, на, на данный момент. Поэтому для меня это справедливо про возможности. Супер. Действительно, то, что ты говоришь, это, ну, это меняет жизнь. Да? Когда ты соединяешься с тем, что действительно твое, и что действительно откликается, и чему действительно ты говоришь «да». Ты говоришь «да» не этому, ты говоришь «да» себе тогда, себе настоящему. Это очень круто. Очень. А я как раз, знаешь, тоже тогда поделюсь, потому что я думала, а что же выбрать? Ну, их просто море, я еще и за границей. Mm -hmm. И самое главное, это не то, что я здесь за границей, у меня возможность смотреть на море каждое утро, и вот прямо сейчас я это сделала, да? за окном оно у меня там плещет, и я его слышу, хотя мечтала когда-то об этом, но не это главное. Я много лет сопротивлялась онлайн-формату. Очень много лет. Ты даже, mm -hmm. наверное, знаешь мою историю, и, и не понаслышке, Игорь. Мы, Я сопротивлялась и записывала курс какой-нибудь, сопротивлялась и записывала. И, и во время локдауна я довольно серьезно там обосновалась. Mm -hmm. Но как только появилась возможность, я все забросила. И я всегда говорила, что онлайн – это не то, это не так. Но в этом году я поняла, что неважно, я вещаю через экран, через YouTube-канал, через какой-то пост в соцсетях, через вебинар. Сегодня, кстати говоря, сегодня мы записываем сегодня, сегодня четверг, записываем легкий понедельник, который будет в следующий понедельник. Сегодня вот у меня вебинар по коучингу. И... У меня только за этот год появилось 6 новых программ. Я не считаю бесплатные вебинары mm -hmm. и не считаю корпоративные программы, которые я делала специально, потому что никто не умеет жить войну, обучать войну, развиваться войну, поддерживать других людей в войну, вести бизнес, быть мамой, папой. Мы это не учились этому. И здесь у меня только вот таких открытых курсов появилось новых целых шесть не считая вот остальных ну, Алла, я вы, поняла вы, вы, вы же то время которое ездили на работу сэкономили теперь в офис вы ездили каждый день туда и обратно ну, это, это правда хотя знаешь я когда в офис ездила туда и обратно я очень много надиктовывала статей и сейчас угу. моих статей значительно меньше стало потому что угу. я все время время сэкономленное я как раз вот чем занимаюсь у меня теперь его нет и некогда писать вот такой вот. А тогда у меня вот и книги есть написанные, знаешь. Едешь себе э, «Киев-Буча» и mm. надиктовываешь на диктофон. Потом расшифровали, я подправила, и уже глава. Вот. Э, но возможности точно открылись. И возможности действительно дотянуться ну, куда-то дальше, чем я могла раньше. И повлиять больше, чем я могла раньше и реализовать то, что я умею сейчас, так, как раньше я не могла. Вот это моя главная возможность этого года. Я полностью приняла онлайн-формат. Я вижу в нем и пользу, и смысл, и качество, и возможность. Ну, в общем, теперь это моя основная деятельность. Хотя мне уже в Барселоне... Меня уже позвали выступать, у меня уже есть дата, я в офлайне буду выступать в одном из клубов, бизнес-клубов, и уже намечаем какие-то платные мероприятия здесь. Ну, в общем, посмотрим. Я не говорю, mm -hmm. я всему говорю «да», хотела сказать, я не говорю «нет», да. И не говорю «нет», я говорю «да». Вот этим самым возможностям, они же тоже стучатся ко мне. И я, кстати говоря, их не искала. Мне написали «Алла, тут вот клуб, давайте». Я на них откликаюсь. И знаешь, у меня есть прям такие, вот прям в этой книге, которую мы с тобой, из которой мы с тобой эти кванты черпаем. Ты мне всегда спрашиваешь про лайфхаки: у меня есть такие семь лайфхаков, семь лайфхаков Нет. расширения возможностей. И я могу делитесь, поделиться. Делитесь. Итак, первый это мечтай. И это как раз тоже про, про квантовый скачок, только вторую его часть, да? И как можно соединить с итогами? Ты же предложил да. эту рамку, я буду ее выдерживать да, в каждом да. лайфхаке. Что из того, о чем вы мечтали, реализовалось в этом году, в 2022? Вот так можно посмотреть и на мечты. Дальше. Рискуй. В чем, какой главный риск этого года? да? В чем вы рисковали? Припомните таких 10 случаев, в которых вы можете сказать: Да, я рискнул или рискнула. Я это сделал. И действительно, для того, чтобы рисковать, нужна вера. Она сильно помогает. Вера и в себя, и во Вселенную, не знаю, и в людей, если это связано с людьми, этот риск, и эм, в, в то, в чем мы рискуем, тогда это будет помогать. Третий лайфхак. Действуй. Как много людей знают, что делать, но не делают. И есть у них масса отговорок, почему. И опять же, давай, давай связывать. <clears throat> Какие ваши действия привели к результатам, вы, которыми вы, не знаю, гордитесь, да, которые, э, которые вам хотелось бы отметить. И что из того, что вы хотели сделать, вы не сделали. Mm -hmm. И собираетесь сделать. Там, в следующем году, да, что, другими словами, какие действия они сделаны, вы заберете с собой в будущий год. И еще есть кусочек, а какие действия, которые со собирались сделать, но не сделали, вы оставляете, ну и бог с ними. И я выбираю их не делать, да, я свободен, я освобожден. И освободил себя тут я. И еще, знаешь, вот с действиями очень важно... Делать то, что действительно, ну отсюда ты про это сказал, да, из хочу, не из заставляю себя, а из хочу. И хорошо тогда заниматься тем, что ты, эм, что тебе по душе, по сердцу, тогда этого хочу будет больше. Четвертый, умей проигрывать. Угу. Ох, тут мы можем прямо фору дать всему миру. Э, знаешь почему? Потому что э, Многие не понимают, как, что это такое, как это уметь проигрывать. А на самом деле проигрывать в, например, сделав какую-то ошибку, да, я вроде бы проиграла, я думала, что я вот это получу, а сделала ошибку и не получила этого. Но если я на эту ошибку посмотрю открытыми глазами с точки зрения возможности, с точки зрения сокровища клада, то я тогда выиграю, я выиграю духом, я буду развиваться, я буду сильнее, да, и э, тогда вспомните, в чем вы проигрывали и в этом году, да, и чему из этого научились, в чем вы тогда окрепли больше, в чем развились. Пятый лайфхак: не ждите результата в точке старта. Очень многие путают цель и результат. И только цель поставили, и уже сразу же недовольны тем ее отсутствием, тем, что ее нету. И важно в своей голове это разделить. Я ставлю цель, я к ней иду и не требую от себя сегодня этого результата. Я знаю, что мне нужно время, я знаю, что э, мне нужна мотивация, мне нужно вдохновение, мне нужны силы на то, чтобы проиграть, может быть в чем-то, да. И эти силы нужны для того, чтобы добыть оттуда этот самый клад. И тогда мы э, обязательно придем к этому результату. Шестой – это будь всегда в ресурсе и в тонусе. Заботься о себе. Легко да? сказать. Э, э, да. да, легко. Легко сказать и не только сказать, но и делать. Вот ты сегодня делал зарядку? Я – да. Престудили вот вот на ровном месте. Все, Сидишь, не предполагаешь беды, и тут увы со своей зарядкой престудили. Ладно, завтра сделаю. Причем вот. я все равно, я честно каждое утро об этом думаю. А, заметьте, это, это серьезный прогресс. Ну давай, давай тогда в следующий раз мы с тобой поговорим, и ты, ты прям скажешь, Ал, а я ж зарядку-то тогда сделал. Да-да-да. Реально? Это последняя капля, последняя капля была, вот это ваши слова, понимаете. <свят> ну, ты знаешь, правда, ты же знаешь сам после вкуса, кажется, тому, боже, там, сейчас, но когда ты начинаешь, у тебя точно ресурса больше, и о теле нужно заботиться, правда. Вот если мы о нем не позаботимся, никто про него точно не подумает, про наше тело. Вот, надо о нем заботиться. И тело первое о чем, да? но ну, ну не только о теле, конечно же эмоциональный фон, что с ним, да, э -э мысли почистить свои, что mm -hmm. там меня сейчас заботит, что из этого правда, что нет, да, как я себя сам э привожу вот в это состояние, да, такое э нересурсное. Вот обо всем этом лучше заботиться для того, чтобы был ресурс, был тонус. Ну и наконец быть счастливым это наверное ну такой вот мы с этого с тобой кстати начали и я сказала про то что все в наших руках ты меня спросил про легкие понедельники и насколько он легкий быть счастливым это не цель это действительно выбор и каждый раз когда мы выбираем быть счастливым мы повод всегда найдем да? Это, ну, вот я прям смотрю вокруг, да, и думаю, что тебе вот сказать, да, как пример. Вот мы купили вот такой вот э, цветок, похоже на капусту. Ну, смотри, да. когда на него смотришь, он такой прикольный, вот, и он очень такой вот, знаешь, плотненький. Э, вот я посмотрела на этот цветок, и у меня уже там, да, как-то там изменилось состояние. Вот, э, я посмотрела... На, там, вот, на свой блокнотик, он у меня тут еще не успела приложить, в нем я записываю коуч-сессии своих клиентов. И сегодня у меня утром наконец-то была коуч-сессия, потому что клиент с Украины, и мы три раза приносили из-за угу. сигналов тревоги, и, и с прошлой недели так и не удалось нам на прошлой неделе провести. И я посмотрела на этот блокнот, и мне теплее, потому что я знаю, что... Благодаря вот этим сессиям действительно кому-то становится легче, кто-то становится сильнее, где-то какой-то прорыв в осознании, да, и жизнь людей меняется к лучшему. И я счастлива, да, вот эти вот такие примеры, или там я смотрю на свой графин, из которого я воду наливаю, я понимаю, о, я забочусь о себе, какая я молодец, вот, и водичку с лимончиком, хоп, и попила. Мне вспомнилось, вы недавно напоминали, может, даже в «Скачке» про Эхарт Атолия, да, его, его книгу или книги. Вот это навело. В, ваши слова сейчас как раз его, с его книгами. Да-да-да, потому что цитата мощная, я ее, конечно, сейчас не воспроизведу, она такая длинненькая. Но я понимала, что не так легко говорить, например, о смерти, да, в то время, когда в моей стране идет война. Но как раз это и важно помнить, знать, для того, чтобы пока мы живы, действительно вкладывать свою энергию, свое время и свою жизнь в то, что важно, а не в то, что впустую. Так, а важно спасибо, что? Мало. Счастье, здоровье хорошие отношения, качественные, гармоничные с другими людьми, да, быть поддержкой. Лёгкие понедельники важны. Легкие понедельники важны. Ты знаешь, я получаю письма, я получаю, да, я сначала тревожная, тревожная ноткой было, что совсем-все молчат, но так. уже начинаю получать. Ал, спасибо огромное за эфир. Посмотрела да, сегодня ваши понедельники, Там да. И спасибо, что вот такую тему подняли. Так что... Это кому-то полезно. Это... Хотелось бы, конечно, Игорь, чтобы нас сразу читали миллионы, но знаешь, вода камень точит, поэтому начнём. мы продолжаем. Начнем с тысяч сперва. Да, да, начнем с тысяч. И э, не так легко, кстати говоря, если вы думаете, что нам легко с Игорем там, найти, не так легко, потому что у Игоря практически днями нет света, и только по ночам Последние его дают. Особенно, да. А у меня перед завершением года всегда такая загрузка, что ну, вот если я четко с Игорем договорилась, то легче. А если наша дата как пойдет, когда будет свет, то тогда это вот правда, это вот какие-то такие очень гибкие подходы у нас и адаптивные с Игорем для того, чтобы выходить по понедельникам к вам, разговаривать, рассказывать и делиться. Скажите, мне интересно, наряжание елки вы тоже сперва записывали в план свой? Или это спонтанно ну, понятно? Ты знаешь, ты знаешь, это традиция. Традиция, она в планах никогда не записывается. У нас есть традиция. У нас всегда елка. И, кстати говоря, крайняя наша елка перед этой. Ну, мы уехали в Барселону, она еще была наряжена. Uh -huh. Она так и сгорела прям нарядной. Понимаешь, дом с наряженной елкой. Вот. И... Вот что удивительно, смотри, мы где-то где месяца, наверное, за два Алиса начала, я не знала, что у нас вот столько игрушек будет, я э, думала, что их надо как-то специально покупать. А Алиса потихоньку, там одну увидела красивую, здесь одну, у нас очень красивые игрушки, они такие прям прикольные, интересные, необычные, и она всякий раз говорит... А я вот не могла найти когда-то в Украине, а вот сейчас я нашла, я помню, прям хотела вот эту игрушку. И мы думали искусственную или живую. Конечно, мы хотели бы живую, но здесь практически не продают срубленных елок. Она в горшке. Это живая елка, которая растет в горшке. И мы потом эту живую елку будем высаживать. Тем самым, еще давая ей возможность пожить, она нас может радовать где-то полгода. Вот такая елка. И когда мы… Ну, Алиса тоже была в неведении, что их хватит. И когда мы начали наряжать, она говорит, мама, наверное, игрушек точно хватит. И вот, ну если про эту традицию, это вот так. Потому нет, традиции не планируем, мы их просто делаем. Традиции oh. есть, мы их просто делаем. Такая же традиция – это Рождество, обязательно отмечать. Мы всегда отмечаем два раза Рождество, один раз – 25-го, ну, вернее, 24-го в ночь на Рождество, а второй раз уже туда. Тоже хороший выход. тоже хороший выход. Да, и, и, и поводов больше, и праздников. Вообще у нас осень, зима, всегда очень много праздников, потому что у меня мужчина осенние, и сын, и муж, у них дни рождения, Алиса зимняя. И вокруг зимы всегда целый хоровод праздников, там, начиная с Николая, и пошло, пошло, пошло. Так что такой серьезной традицией мы будем вот 24-го, потому что загрузка у меня сумасшедшая, прям поедем намеренно делать подарки и как-то там, не знаю, расходиться, чтобы не всем вместе ходить. Ну, в общем, как-то будем это... Будем это это делать, и это такой тоже, знаешь, такой повод порадоваться, потому что для меня важнее даже их делать, чем получать. Это какой-то такой ритуал и таинство. Подумать, что хочет. А вот это примериться, понравится, не понравится, это всегда очень круто. И, у нас тоже есть традиция кажд, каждую программу спрашивать про ваши планы. А если, и вы рассказываете про свои планы, свои активности деловые, а, даете ли себе день-два перед Новым Годом или возле Рождества, там, чтобы отдохнуть и не думать о работе ни с кем? Ты а, знаешь, этом, вот 24-25 у меня полностью выходные, ничего вообще себе не планирую совсем, от слова совсем. Вот совсем ничего. И начиная с 30 числа, я сейчас прям смотрю, начиная с 30 числа, прямо вот 30-е, 31-е, 1 -е, 2 -е, у меня прямо такой викенд Если говорить именно о планах, то на этой неделе у меня продолжение квантового скачка. И, кстати говоря, зрителям, если вы хотите все-таки, да, не просто запланировать, да, это нельзя назвать, что мы планируем, а э, подготовить себя к тому, чтобы в этот год это проделать. Проделать, да. Впрыгнуть, да, квантовый скачок, впрыгнуть прямо буквально, да, с, с такой силой и свежей головой, и ресурсом, и верой, и вдохновением, то вы можете присоединиться как… Эм, вы возьмете первую сессию в записи, вы успеваете. Вы сегодня, если сделаете uh -huh. это, то вы успеваете. Вы ее посмотрите, подведете итоги сегодня в понедельник. И завтра, во вторник, вы сможете вживую, в онлайне присоединиться и вместе в таком широком поле, нас там порядка 80 человек. Вот, ну, не все могут присоединиться из-за света, но много нас было там, что-то там 50 плюс нас uh -huh. было. На первой мастерской. Вот так всем вместе зарядить этот год. Да? Вот так его увидеть, Я почувствовать. Я очень рекомендую, потому что вот когда перечисляли 7 лайфхаков, я думаю, ой, какой хороший, ой, какой хороший. А потом, это же, это же надо время, чтобы сесть и над этим всем подумать, да. И, и в этом такая, знаете, сразу боль тяжелая. И квантовый скачок как раз позволяет вот, вот сесть и подумать над этими всеми вопросами, важными. Правда. Это. Знаешь, я же, ну, я же не могу в нем участвовать, потому что я веду. И каждый раз я думаю, вот, я, я обязательно сделаю, я сделаю. Это откладывается. Но когда это групповой формат, это всегда классно. Поэтому я хочу свою семью вовлечь. Они в этом году не участвуют вот в квантовом скачке, они вообще-то участвуют да. обычно с группой. А сейчас э, там муж скручивает столы, да. парочку дней уже, э, которые мы купили рабочие мне и Алисе. Э, там какие-то полки мы накупили в Икее, потому что, ну, тут такое вот все, оно не пока неуютная, и мы здесь вот это гнездо как-то обуючиваем. И э, на следующей неделе, как и у многих компаний, как у многих у бизнеса у нас корпоратив, э, он в онлайне, хотя они частично соберутся в офисе, да, будут час людей в офисе, и кто не может в онлайне, ну, я точно в онлайне с ними, да, мы, не знаю, что-то пожелаем друг другу, и скажем друг другу, поблагодарим друг друга. Mm. И это тоже важный такой ритуал, который обязательно мы совершаем в бизнесе. И в этом году в том числе. Вот. Ну и коучинг, как и у тебя, да, личный коучинг из недели в неделю. Я тут недавно подвела итоги. И очень прямо обычно в год у меня примерно около ста часов. Вот примерно mm -hmm. около 100 часов. В этом году у меня уже 275 часов коучинга. Mm -hmm. И обычно это порядка ну, 20 клиентов, вот где-то так. Но я не могла больше себя брать особо. Mm -hmm. А в этом году у меня э, 40+. Плюс. Это, это много. При моей загрузке и том, что я и тренер, и стратегические сессии провожу, и э, курс по коучингу серьезный. И в следующем году мы, кстати, планируем три раза запускать школу. У нас будет весенняя, летняя и осенняя. А, вот. Да, да, да. Вот. вот такие возможности у ваших клиентов возникнут. Вот оно, возможности. Возникли, да. Да, ну что, будем это... открывать карту? Давай, Я давай. Следовать традиции. Какую? Класнючу, наверное, да? Давай класнючу. Гулять-то гулять. Так. Есть, да? Да. И давай откроем d 7 <связь> Зачем мне эта ситуация? Да. Если применимо к году, же... да? Да-да-да, год. точно. И опять это про возможности, <с видишь? И опять это и про подведение итогов, тот фрейм, который ты задал, и про возможности фрейм, который мы получили от книги «Я разрешаю себе жить». Это очень круто. Значит, поток есть, значит, мы действительно делаем что-то важное с тобой, Игорь. И вот этот вопрос «Зачем мне эта ситуация?» он очень отрезвляющий. И когда вы увидите в этом возможности, вам станет точно легче, да? и, вам, и это добавит легкости не только в те дни, когда вы смотрите нашу передачу, но и в каждый день вашего нового, нового года. Спасибо большое за то, что вы с нами, друзья, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы вкладываетесь в себя. Ведь эти понедельники не про то, чтобы кого-то послушать, а про то, чтобы, услышав что-то да, или увидев, что для вас важно, что откликается, вложить это в свою жизнь и При сделать изменении. ее чуточку, да, чуточку счастливее, чуточку краше, легче, свободнее, добрее, не знаю, да, кому чего надо желаем вот, всем, желаем всем легких веселых по возможности праздников отдыха и э, вот новый год для меня волшебство, волшебство нового года в том что э, есть ощущение начала чего-то нового да, новая страница нового какого-то этапа и это всегда мне кажется про легкость это точно про легкость потому что для того чтобы куда-то там не знаю мышь как будто вы вот, знаешь пока по лестнице идем да и вот чтобы Подняться нужно стать легче. Вот. И потому нара наращиваем легкость дальше и отвечаем за свое состояние. Выбираем легкость, счастье э и движение своей жизни, э той, которую мы хотим. И всех с наступающим Новым годом! Мы увидимся тогда уже в новом году. Э -э, что, серьезно? Да! Точно, точно, в новом году. Боже мой, да, в новом году. Это крайнее в этом году. Мне только что дошло. Крайняя наша с вами встреча в этом году. Ребят, вообще, ура! Ура, мы это сделали. Мы заканчиваем новый год вместе, старый год вместе с вами и запускаем, заходим в новый и встретимся уже в новом. Пока-пока.